скульптура посвящена лошади, которая скачет с попутным ветром. Это несущимся в голове мыслям. Для их автора Жигжита Боисхаланова образы связаны с детством, ведь он вырос в бурятской степи. О мастере, который продолжает многовековые традиции бурятского народа и на их основе создает свой авторский стиль, расскажем прямо сейчас на Первом канале. Доброе утро, это включение с Северной столицы. Шапка на бикрень, отцовские сапоги, которые еще велики, и мечты стать самым сильным и ловким. Таким маленьким смельчаком когда-то был сам Жигжит. Теперь он оружейник и скульптор. Его работы выставлялись в галереях мира и России, например, в Эрмитаже и в Кремле. Он член гильдии оружейников Италии, а одна миниатюрная скульптура даже стоит на столе у президента в сочинской резиденции. И мы счастливы, и мы рады наблюдать за тем, как наш маленький воин на страже нашего президента и радует нас, когда вот бывает возможность увидеть в новостях. Как и во многих других работах, внутри спрятан клинок. Такие ножи – произведение искусства, и это не символ войны, а крепких народных традиций и преемственности поколений. Для бурятского народа нож – это хранилище души. Это первый атрибут, который появился у людей, наверное, на всей планете. Первый инструмент выживания, первый инструмент охоты. Над созданием ювелирных ножей работает авторская мастерская Жигжита. Это коллективный труд специалистов по отливке, чеканке и сборке. Клинки делают из обычной и из дамасской стали. Для отделки используют серебро, драгоценные камни, моржовый клык, рог буйвола. Вот это классический бурятский нож, ювелирный. Он у бурятского ножа обязательно... Присутствие цепи, подвеса. Вот эту петлю мы используем для шелковых наших поясов. Нож остается висеть на цепи, когда человек заходит в юрту. И тогда хозяин понимает, что человек пришел с добрыми намерениями. Нож сразу не выхватит. В Бурятии считается, что талант передается по наследству. Вот и Жигжит из рода мастеров. Склонность к ювелирному делу он перенял у своего отца. Семейное дело вывел на новый уровень. А в мастерской немало родственников. К примеру, Дамдин занимается сборкой. Он брат жены скульптора. Или по-бурятски – база. Я обрабатываю металл после литья. Наконец-то мы вот запустили свою литейку. Двоюродный брат Ачир – мастер лучного цеха. Стрельба из лука – национальный спорт. Так, российская сборная состоит в основном из бурят. А сосед семьи Боясхалановых олимпийский чемпион по этому виду. Луки являются конструктивно сходными с луками любых степных народов. И поэтому они интересны не только бурятам, но и калмыкам, казахам якутам, тувинцам. Главный герой скульптурных работ Жигжита Боисхаланова – лошади. Он вырос в небольшом поселке и с детства в седле. В этой работе я хотел показать даже не самого коня, а именно состояние, как этот конь в степи «Скачет не против ветра, и не быстрее ветра, а именно с ветром, с попутным ветром». Родное село Амитхаша и Агинский округ Забайкальского края известны всем буддистам страны. Там находится один из самых больших в России датсанов. Будущий скульптор, мальчишка и бегал туда за конфетами, теперь приезжает за благословением. «Специально есть молебень, специальные лама для тебя читают, несколько часов ритуал есть». Ты приносишь маленькие инструменты, маленькие молоточки, явные принадлежности твоего дела приносишь, и они становятся своими оберегами. Успешный мастер не забывает о своих корнях. По своей инициативе он создал Международную ассоциацию бурятских оружейников, чтобы объединить и поддержать тех, кто работает у себя на родине. Сам же человек мира, работает в Петербурге и продолжает учиться в Академии изящных искусств в Караре. А в своем творчестве добавляет к национальным мотивам образы из других культур. Сейчас я работаю над новой скульптурой, называется «Встреча, встреча в лесу». Это я показываю хозяина леса, хозяина тайги, лося. Я уже много-много лет живу в Санкт-Петербурге, и... Хочется показать какую-то вот атмосферу Карелии, вот наших лесов. В этом году скульптор открыл персональную галерею в самом центре города и планирует создать в ней центр современного искусства Бурятии, чтобы знакомить со своей культурой зрителей многонационального Петербурга. Юлия Демьянова, Александр Дружин, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Ангелина Двигенская, Первый канал. Петербург.